Night, brown, До куда доходят ваши амбиции и в какие сроки? Сейчас мы поставили себе цель сделать миллиард прибыли угу. за 2000. 18-й год. Mm -hmm. Я не знаю, сделаем мы или нет. Мы пашем изо всех сил. Mm -hmm. Мы поставили себе еще две задачи. Это купить самолет. Такая была. Это от Тони Робинсона, мне кажется. Она такая самая идиотская цель, но тем не менее, она такая мальчишеская, скажем так, И плюс инвестировать в благотворительность. Потому что, в принципе, мы уже все себе купили, кроме самолета. Мы регистрируем благотворительный фонд угу. и уже начинаем. А как будете систему? помогать? Мы плотно сотрудничаем с фондом защиты и дикой природы. Ну, а по поводу амбиций вот вы не собираетесь там какие-то деньги копить, как-то реинвестировать? То есть, Мы ну вот, как вы уже да. сейчас. Мы купили долю в вилгуде, ты наверное знаешь в да. компании да, сеть от сервиса. Угу. Они очень бурно развиваются, они уже оцениваются там, от 70, возможно даже 200 миллионов долларов. Свободные ресурсы сейчас. Мы тратим либо на инвестирование в себя, иными словами в бизнес молодость, в развитие ее инфраструктуры, IT особенной инфраструктуры, mm -hmm. либо в покупку долей в перспективных проектах. Как ты думаешь, что трафик, который на БМ приходит, может закончиться? Потому что постоянно все равно обновляется, да, как-то аудитория, то есть приходят какие-то новые лица. То есть вы, вы в основном из каких продуктов зарабатываете? Основные продукты Цех МЗС. Цех, на нем учатся где-то человек, там, 5, 100 МЗС, как правило, это от 200 до 300 человек. МЗС – это премиум продукт. Также mm -hmm. есть а, онлайн продукт. У нас порядка 16 разных тем, тематических, инструментальных mm -hmm. а, курсов так, продажи. А, Потом, там, Инстаграм, Google, Яндекс, ВКонтакте, там, Авито сейчас запускается. Какой, кстати, у вас объем выручки по БМ-институту? Это 9 миллионов. В месяц, да? Да, 9 миллионов в месяц. Вообще, mm -hmm. этот был опыт такой очень интересный. Я съездил в Америку, провел там долгое время, учился, смотрел, mm -hmm. как устроены такие компании, как вот наши, там, DigitalMarketer.com, там, Нил Patel, Майнвелли. Ну, я смотрел на гигантов mm -hmm. и удивился, что у них трафика меньше, чем у нас зарабатывать они гораздо больше чем мы. гораздо mm -hmm. я понял что нужно переосознавать свою деятельность mm -hmm. вернулся решил запустить вот этот институт mm -hmm. думаю что ну все сейчас, сейчас будут рекуррентные платежи все в онлайне платежи mm -hmm. воронки но... просто ты знаешь рынок онлайн образования в россии составляет миллиард рублей Mm. Это вот сложная выручка всех, кто занимается онлайн-образованием, в принципе, в бизнес-тематике. И именно поэтому тут очень сложно сделать большой результат. Требует совершенно другого мышления и совершенно других навыков, и инструментов, чем человек, mm -hmm. к которым мы привыкли, mm -hmm. который у нас работает. И тут все гораздо сложнее, гораздо более интеллектуально, гораздо более аналитично. Тут не получится два притопа, три прихлопа сделать большой результат. Надо mm -hmm. думать. И когда мы запустили BM-институт, мы вложили много денег mm -hmm. в разработку долгой этой платформы, в запуск, в лаунч, в рекламу, то я ушел в минус. И это меня так сильно подкосило, я переживал, страшно, я думал, боже мой, наверное, я уже не тот. Я не тот маркетолог, чтобы был прежде. Но, тем не менее, потом мы сделали кадровые перестановки, и поменяли подход, поменяли модель. И сейчас действительно БМИ вышел в прибыль. Выручка пока может быть не какая-то бешеная, там 9 миллионов, но это это воду уже воду? совершенно без нас, порядка 50%. Скажи, какими инструментами вы используетесь для генерации трафика в бизнес молодости? Ну, вот uh -huh. Это сервис, который позволяет оценить все конкуренту. Он показывает, что у нас 2,2 миллиона посетителей, 47% показателя отказов, 4 минуты, средняя продолжительность трафика вот, вырос с сентября по октябрь, по-самому из России, вот мы используем все. То есть все, что есть, все эти столбики mm -hmm. полные, кроме дисплея, дисплей это Google, AdWords, КМС. Ну, здесь есть и прямой трафик, и покупной, и SEO, и социальные сети, и email. Вы стали выходить Очень на осторожно. международный рынок, потому что трафик в России закончился? Нет, не просто потому что мы поняли, что нам интересно. А насколько можете по трафику еще масштабироваться? Я думаю, мы можем вырасти до 10 миллионов. Угу. Вполне. В 5 раз можем вырасти. Расскажи, пожалуйста, про то, как вот вы в YouTube, потому что YouTube это тоже поисковая система, и фактически она работает как SEO. Мы долгое время занимались Ютубом какой-то там, как это называется, левой ногой. То есть, ну, по остаточному принципу. Шесть лет наш канал просто плавно-плавно-плавно рос. Он был до 350 тысяч подписчиков mm -hmm. Создались какие-то другие каналы, пираты создавали каналы, более структурированные, более хорошо оформленные. Было удобно смотреть наше видео у пиратов. Мы не обращали на это внимание. Мы занимались сайтом, мы занимались e то есть мы занимались другими направлениями. Мы занимались продуктом. Потом, безусловно, мы поняли, что YouTube сейчас это такой большой тренд, что это то, где сейчас происходят такие феномены, взрывы, что Дима Портнягин, что а, Жизнь Би, что… Ну, все развивается в YouTube. Раньше, если Яндекс.Директ жужжал, то сейчас такое повальное увлечение Ютубом, да, и инстаграма, mm -hmm. Вот две да. площадки, которые сейчас э, качают. Мне кажется, Фейсбук, он как бы даже немножечко умирает. Я думаю, он еще возродится, потому что Америка вся состоит из Фейсбука. Мы еще не осознали возможности Фейсбука. Как вы создаете вот ролики? Какой принцип? У вас очень много видеоконтента. Мы выкладываем примерно на основные каналы 2 или 3 ролика в неделю. В среднем ролик нам стоит, может быть, 1100-150. Как вы канал наполняете подписчиками? За счет каких инструментов? Да. Это, прежде всего, регулярная выкладка контента. Угу. Это, прежде всего, пассив. Выкладка контента в социальных сетях в пабликах, своих? в своих, на сайте, в чатах. Также мы можем и делать какое-то бартерное или платное размещение. Нам нужно, чтобы за время, когда мы выкладываем ролик, много людей сразу в первый день его увидел. Когда mm -hmm. есть риск, что он попадет в тренды, mm -hmm. когда ролик находится в трендах, к нему прилипает органическая выдача. Ну, то есть, mm -hmm. ну, словами, еще другие люди. Mm -hmm. Они как правило становятся такими хей хейтерами, которые там бесятся. А -а -а", Суть в том, что, помимо этих хейтеров, прилипают и нормальные mm -hmm. люди, которые точно так же смотрят, которым интересно, которые тем самым видят нас первый раз. Mm -hmm. и, и они конвертируются уже в подписчиков? Да, да, они дальше уже конвертируются в подписчиков, потом они попадают в магнит, в воронку, затем их дальше утепляет mm -hmm. воронка, почка касаний, и затем они. Покупаем. Какими инструментами вы собираете на лиды магнита? Как вот вы просмотры конвертируете в контакт? Ну, Надо как дать э, человеку э, ценность конкретную mm -hmm. измеримую. Надо понять, что такое лид-магнит. Что есть хороший лид-магнит? Допустим, лид-магнит, он у каждого свой. У кого-то там книга, у кого-то там тренинг-запись, у кого-то там, не знаю, аудит. Где его нужно разместить, чтобы его по максимуму самом, сконвертировать? Его можно разместить в самом видео, mm -hmm. ну, то есть можно его упомянуть. Mm -hmm. Его нужно разместить по ссылке в описании. Можно разместить, используя другие интерфейсы, там, механики. Ютуба, когда есть всплывающие элементы, когда есть mm -hmm. прероллы, когда есть в конце видео появляющиеся mm -hmm. активные mm -hmm. кнопки. Задача-то очень простая. Теми механиками, которые нам доступны, конвертировать человека в лид-магнит. Но если вы посвящаете видео какой-то mm -hmm. теме, желательно, чтобы лид-магнит был релевантным, потому что мы используем принцип, вот в Америке есть такой consistency, когда я начал уже погружаться в какую-то тему, я хочу углубить свои знания в тени. Mm -hmm. да? Соответственно, он подписывается на этот вид магнит затем воронка, также начинает его прогревать. Мы должны зацепить внимание человека, который нас не знает, и холодный для нас, и сделать так, чтобы он нам доверял, угу. и сделать так, чтобы он удивился. Ну, чтобы... Ну, Какая-то вау-точка контакта, да? Да, То, такая... Ну, американцы это называют ага -момент", типа, ага. Вот, что он должен понять. Он не удивится всякой лаже, воде там, и так далее. Он удивится тогда, когда он увидит решение своей проблемы или увидит м, перспективу для себя. e автодозвоны, ретаргетинг и прочие умные слова, они всего лишь обслуживают эту человеческую коммуникацию. Они позволяют ее масштабировать. Сделать так, чтобы я коммуницировал не с тобой, как я сейчас, а с миллионом человек одновременно. Все чувствуют подсознательно. Это потеря времени сейчас происходит? Или это что-то новое сейчас происходит? Это суть или вода? Это правда или фейк? Вот то это есть самое не нужно вопрос. стремиться сделать канал для канала, пока да. ты по уровню не дошел да. до нормального да. контента. Продакшн, монтаж, цветокоррекция, все не важно, все не так влияет. Это, конечно, здорово, что чистенькое, классное видео, но то, что на самом деле влияет, это личность. Угу. Единственный способ ну, Прокачать личность – это расти как личность, расти как профессионал. Расскажи, сколько вы тратите на YouTube примерно сейчас? Сейчас мы поставили себе такую задачу – правильно потратить 20 миллионов на YouTube. Возможно, mm -hmm. мы это сделаем за три месяца, возможно, за 4 месяца. Нам надо дойти до миллиона подписчиков. Просто поступательно, поступательно технологично идем вперед. Цели, ассоциирование конкретной выручки с канала. Да, но все очень сильно перемешано То есть вот в чем проблема Это То, проблема нашего бизнеса e да. И Google Analytics показывает Ассоциированную выручку Вы придумали, как считать вот И разносить эти точки касания К примеру, у меня Когда клиент конвертируется Он уже вообще, можно сказать, ну вот все Испытал на себе Ему еще и менеджер там раз 18 набрал То есть это все, оно в комплексе И непонятно, как вот оценивать Рои да. есть... Сейчас мы делаем в Америке есть такой софт-маркетинг-флайер, называется маркетинговая муха. Это штука, которая позволяет, по-моему, есть еще то ли Kismetrix это делает, то ли Микс это делает, я не помню. Вы себе настроили? Это леска такая, на которую нанизываются все касания с клиентом. То есть e-mail, звонок, смс, статья, видео и так далее. Мы сейчас сделаем внутри нашей экосистемы, а у нас достаточно мощная такая айтишная Платформа. делается специальный сейчас аналитический такой инструмент, который позволит нам на пользователя пришивать все активности, которые он сам совершает, и относительно него совершаются. Uh -huh, uh -huh. Позвонили ему, отослали смс, он прочитал смотрел видео. А, нет, полностью это не позволяет. Все перемещения по сайту, как, по каким он происходил, и мы начинаем баллы. Как? Если, например, человек прочитал статью какую-то, или написал комментарий, значит, его лояльность к нам как бы растет. Мы в него uh -huh. вкладываем, да? uh -huh. а Если мы ему отослали, например, письмо с акцией или со спецпредложений, он эти баллы потратил. То есть мы не можем постоянно предлагать. Знаешь, я со многими маркетологами общалась, и никто мне не может сказать, как это все правильно считать. Когда вот есть это облако касания, Все вот считают хорошо, когда у тебя есть вот один канал, он как-то хопс и сразу конвертирует. А вот именно в нашем бизнесе Задача очень сложный маркетинг. Здесь скорее даже не считать, а делать так, чтобы клиент, который еще недостаточно лоялен, не подвергался продающим активностям от нас. Uh -huh, uh -huh. Вот какая задача, то есть если мы, например, отослали ему письмо со спецпредложением, у него списались баллы, следующее письмо со спецпредложением каким-то уйдет ему только тогда, когда он накопит нужный балл uh -huh. в количестве, чтобы мы опять ему могли это отослать, то есть это uh -huh. необходимо для того, чтобы наша живая база росла, а чтобы она не уменьшалась.